Приветствую всех из Финляндии! Сегодня мы полезем на холодный чердак и я вам там хочу показать и рассказать, как делается, выполняется ветрозащита у нас, то есть утеплитель, каким образом, ну и какие принципы, что за счет чего работает. Сейчас я вам поясню. Вы видите отверстие, сейчас полезем туда. Это технологическое отверстие, оно потом заклеивается. Смотрите, на этом объекте есть прекрасная возможность показать вам наглядно. Как и почему? Одна сторона не сделана, здесь открыта еще, будет закрываться по тому же самому принципу, как и здесь. Вот она, клеенная балка, гипсокартон, дюймовка верхняя, к чему крепится гипсокартон. Снаружи уже сделана фасадная обшивка и подшива досок по стропильным свесам сделано. Смотрите, что касаемо утепления. Бумага, обрешетка, вот это вот... Ферма, толщина, она заполняется формовой ватой, в данном случае эковата. Затем будет насыпаться еще плюсом 350 миллиметров. В итоге получится 450 миллиметров утепления. Почему? Можно сказать, ну здесь, во-первых, это вентиляционщики немного еще, пока они будут здесь работать. Они будут то поднимать, то опускать. Ну, скажем так, мы особо сильно не заморачиваемся. Мы делаем плотно, но вот тут великая аккуратность не требуется. Потому что все потом засыпной, ватой, вот именно как бы перекроется и накроется. Это делается больше для того, чтобы круглогодично, как в индустрии, могло работать. То есть, когда мы в любой период времени делаем дом, собираем, ставим вот этот вот утеплитель 100 мм, и сразу запускается тепло. Все. И независимо от сезона мы можем работать в любое время года, и процесс никогда не останавливается на сезонность. Смотрите, то вот как раз-таки, если брать ветрозащиту, то получается, сейчас я туда залезу, смотрите, вот это 100 миллиметров, здесь еще 200 миллиметров, и еще 150 поднимется до вот этого уровня останется еще порядка 300 миллиметров до верха за счет того что ветер когда заходит сюда он здесь теряет свою силу то есть у него есть некое ускорение в этом месте хотя здесь нет никаких там ни ящиков ничего но там разные схемы бывает но это простая вариация ветер и он теряет здесь свою силу поэтому здесь он получается так на всей площади чердака он уже, какой бы он сильный не ни дул, он, ничего он делать не будет за счет того, что вата опущена ниже. То как раз таки, если вы делаете мансардный этаж, либо у вас стропила идут сразу по мурлату, то тогда у вас получается, э, ветер может по срезу вати идти. Вот когда идет ветер по срезу ваты, то тогда нужно ставить э, какие-то экраны защитные, чтобы... Сам по себе утеплитель не выдувался. Все вот эти идеи, которые пыль летит и еще что-то, это полнейшая ерунда, ребята. Потому что да, будет пыль, если у вас есть мансардный этаж, и вот как раз-таки по срезу уходит у вас сразу утеплитель. Но, как я и сказал, там нужно делать экран ветрозащитный какой-нибудь, без разницы. Хотя бы метр или полтора просто от мурлата выходить... МДВП или что-нибудь такое. Положить просто прям по утеплителю, по краю. И все, этого достаточно. Всю остальную площадь не нужно этого делать. Потому что чуть дальше, и все. Ветер не имеет, ну, скажем так, у него нет струи. У него есть просто, ну, как бы рассеянно. А он просто двигается спокойно. И все. Поэтому нужна ли ветрозащита или не нужна, вопрос вот для меня стоит только лишь самой по себе конструкции какая конструкция если конструкция как в нашем случае то она не требуется ветрозащита потому что само по себе выдувания не будет и утеплитель вылетать тоже не будет это невозможно а пыль вот все что касаемо пыли там вот посмотри сколько пыли залезть на чердак вы его очистите вот полностью чердак любой без утеплителя без ничего пускаем постоит там пять лет вы залезете туда, и вы то же самое увидите, что будет и свата или еще с чем-то. Пыли вокруг вас такое огромное количество, что вы даже не, подоз... не подозреваете. И мы все, всем этим дышим. Поэтому, ребят, сколько лет эволюции, поэтому мы же еще выжили, поэтому проблем-то никаких и нет. Смотрите, вот вам дальше. Дорога дорога которая позволяет двигаться по всему я не знаю там видно видно полностью по чердаку то есть можно будет забраться через вот этот лючок лючок над ним видите два отверстия вентиляционных И есть точно такие же отверстия с другой стороны вентиляционные можно будет забраться если понадобится если есть какая-то проблема забраться посмотреть с фонариком походить, что если мало ли там капать стало или еще что-то происходит, можно всегда проконтролировать и добраться, есть доступ. Ну тут не комфортно, неудобно, но все же доступ есть и это очень важно. Смотрите, что касаемо канализации, там вентиляции и так далее. Вот вам: раз выход на крышу, два выход на крышу, три выход на крышу и вот там еще один четвертый есть выход на крышу. То есть это, к этому, ко всему будет подключаться. Одна вентиляционная труба пойдет в стенку на северную сторону. Это забор чистого воздуха для вентогрегата. Все. И 4 вверх. Плюс будет еще одна дымовая. То есть вытяжка основная с вент агрегата. Вот она и есть. Вот здесь как раз. Вот это крайняя. Дальше идет, возможно, вентиляция канализации. Фановый стояк радоновая вентиляция и вентиляция с вытяжки с кухонной которая будет обвернута вся каменной ватой труба металлическая никаких не ни пластиковых коробочков ни внутри ни снаружи нигде не должно быть то есть все продумано я я уже давно работаю в финляндии поэтому э, анализирую много разных вещей сравнивая Опыт приходит, ну, как бы не, не опыт, а понятие, понимание приходит в сравнении. Что, какое решение хорошее и какое было там другое, как делали раньше. Сейчас все прекрасно это видно. Я очень даже согласен и солидарен с финскими инженерами, как и что делается. Вот сейчас залезем, еще один момент, да? это к вопросу мне задают. А какой узел? Расскажи, вот как делается здесь. Да я хрен его знает, как оно делается здесь. Вот видите, да, есть гипсокартон здесь, двойной. Это противопожарная защита. А почему его здесь нет тогда? И вот таких вещей огромное количество. Это все нужно смотреть в проектах. И строители не имеют никакого права что-то решать, как будет. Так или иначе, нам хватает забот и хлопот только потому, что нам нужно выполнить Соответственно, для всяких расчетов и так далее, это только проектировщики. Есть зона ответственности. Каждый несет ответственность за свою непосредственную специфику. И нам работы в действительности хватает, потому что проектировщик он чертит на бумаге в конторе. А мы делаем все-таки по месту. И, соответственно, у нас всегда могут быть какие-то нюансы, как нужно. там С одними, с другими мы постоянно контактируем то вентиляционщики то, канал, то электрики то еще кто-нибудь что-то происходит и что-то приходится по ходу немножко менять но мы не можем менять никакие конструктивные вещи если придется что-то делать по конструктиву то всегда только лишь через конструктора все у нас нет никакого права делать расчеты а на этом я хочу попрощаться со всеми пожелать всем удачи и до новых встреч